Добрый день, коллеги. Ну что ж, давайте начинаем. Сегодня вебинар на злободневную тему. Это переход на новые ГОСТы. Надеюсь, вам всем будет интересно. Я, может быть, расскажу вам те вещи, которые вы, может быть, не знали, может быть, догадывались. Но, по крайней мере, попробуем разложить все по полочкам так, чтобы у вас была полная ясность в отношении новых ГОСТов, что с ними делать, зачем они нужны, почему мы на них переходим и что вам делать, если вы пользуетесь РУТОКЕНами и как вам с этой проблемой или с этой такой данностью нашего мира, что с ней делать и как, ей реш... как, как решать какие-то проблемы. Я постараюсь сегодня вам вкратце рассказать теоретические некоторые вещи. Также постараюсь рассказать и показать на практике, как это все происходит на устройствах RuToken. Ну а главное, я хотел бы ответить на ваши вопросы, которые, я надеюсь, появятся в большом количестве. Вот, поэтому сегодня настраивайтесь на позитивное и на конструктивное общение. Вот, ну, я потихоньку буду начинать. Компания «Актив», я рассказываю каждый вебинар, это российский производитель устройств для электронной подписи. Электронная подпись – это практически синоним слова «РУТОКЕН». Вот, но помимо этого, не забываю сказать о том, что есть у компании «Актив» еще одно подразделение торговая марка «Гардант» которые производят похожие на рутокены устройства, но которые предназначены для защиты программного обеспечения от копирования. Иногда к нам приходят вопросы, говорят, вот у нас есть рутокены, а как с помощью них защитить нашу программу? Мы спрашиваем, от а чего же защитить? Оказывается, что от нелегального копирования, и это очень интересно, потому что для от нелегального копирования совсем другие продукты предназначены. Так что, если у вас есть такой, такая задача, пожалуйста, смотрите, гуглите слово Гордант, и вы найдете ответы на ваши вопросы. Что ж, начнем тогда о, собственно, новых гостах. Я возьму на себя некоторую смелость. Хотя я не криптограф сам, я немножко проведу вот некоторый экскурс по отечественной криптографии. Откуда взялись вот эти госты 2012 года, зачем они, как они вообще появились и. Откуда вообще вся эта история тянется? Вот. Дело в том, что само по себе понятие электронной подписи, такое в широком ее применении, началось где-то ну, с 90-х годов. С начала 90-х годов начали люди говорить о том, что электронную подпись можно массово использовать, хотя сами по себе алгоритмы электронной подписи были придуманы чуть раньше, где-то лет на 10-15 раньше, но широкого использования они не применялись. Они начали применяться широко, когда появились компьютеры и интернет, и начало это уже работать в интернете. Поэтому всем известный ГОСТ 28-147-89 года, ну, да. которым мы до сих пор пользуемся, потому что он вполне неплохой, хоро... ну, по качеству ну, вполне приличный, хотя и в 89 году был принят мы до сих пор от него не отказались. Так вот, он как раз никакого отношения к электронной подписи не имеет. Это ГОСТ симметричного шифрования. Просто мы будем на нем как бы базироваться в том, что вот понимать, что вот этот тот последний ГОСТ, который не имеет никакого отношения к электронной подписи. Вот. Ну а, собственно, первый стандарт электронной подписи, который был принят в России, это был стандарт ГОСТ R3410 94 года. Вот, он просвещивал до 2001 года, и, ну, не сказать, что он был особо, попу... ну, не то чтобы популярен, да, но в то время, там, с 94 по 2001 год, грубо говоря, больших каких-то массовых применений электронной подписи в нашей стране не было. Ну, естественно, были какие-то специальные применения, но вот так, чтобы у каждого на компьютере стоял провайдер с поддержкой вот этого первого ГОСТа, такого не было, конечно. Вот. Поэтому об этом, об этом стандарте многие даже и не знают, что он был такой. Вот. ну и ничего страшного. Значит, Главное, что мы знаем про стандарт 2001 года, который пришел на его замену. И он уже стал очень популярным и очень широко практикуется. И ну, до, до сегодняшнего дня он является рабочим стандартом. Вот. Тут нельзя забыть о том, что хэширование... Это тоже часть электронной подписи. Да, сама по себе алгоритм электронной подписи, он не рассчитан на то, чтобы подписывать большие документы. И перед подписью, естественно, большой документ нужно свернуть. Свернуть специальной математической функцией, которая называется хэширование. То есть ее главным, главным ее свойством является в том, что вы можете свернуть что-то в хэш, а потом то, что вы свернули, развернуть вы уже обратно не можете. И вот, это свойство необратимости хэширования. И это очень важное математическое свойство, которое позволяет использовать его в электронной подписи. Так вот, электронная подпись, о чем я говорил, что это такая двухстадийная операция на практике. Это сначала хэширование, а потом, собственно, сама электронная подпись. И стандарты криптографических, алгоритмов, ну, криптографических которые делают хэширование и подпись, они грубо говоря, не то чтобы очень друг с другом связаны. поэтому, ну, можно использовать одно хэширование и одно шифрование, точнее, одно хэширование и какую-нибудь электронную подпись, а потом каждый из этих компонентов можно менять, ну, грубо говоря, независимо друг от друга. То есть можно менять хэширование, но при этом оставлять стандарт электронной подписи тем, каким он был. Вот так оно и произошло. То есть в 2001 году сменился стандарт электронной подписи, то есть математические успехи в это время были, ну, скажем так, были, были некие математические успехи, и все криптографы мира при, ну, общем, сошлись на том, что эллиптическая криптография гораздо сильнее традиционно до этого использовавшей, и поэтому нашли свое распространение эллиптические алгоритмы, и... В нашей стране тоже было принято решение перевести стандарт электронной подписи на эллиптические кривые. При этом хэширование, которое было принято еще в 1994 году вместе со старым стандартом, его оставили старым. Но ну, посчитали, что хэширование нормальное, но отвечает своим требованиям и менять его не стоит. Вот, собственно, поэтому появилась у нас такая пара стандартов ГОС-34-10, 11-94 -го года, то есть старое хэширование но при этом стандарт электронной подписи поменяли на 3410 2001 года. Вот. И этим мы сейчас пользуемся до сих пор. вот И что же у нас, собственно, в 2012, ну не в 2012, а в 2019 году нас ждет, это переход на новые ГОСТы 2012 года. Значит, чем они, в общем-то, отличаются от старых стандартов, которые работают сейчас? Значит, в первую очередь мы поменяли хэширование. Хэширование, которое у нас работало с 1994 -го года, теперь наконец-то его поменяют. Почему его поменяли? Ну, можно для этого привести две причины. Во-первых, старое хэширование не отвечает требованиям нового, нового стандарта электронной подписи, который теперь существует в двух, в двух размерах ключа. То есть У нас старое хэширование могло поддерживать только короткую подпись, а теперь у нас новые алгоритмы электронной подписи поддерживают как короткие ключи, так и длинные. Так вот, старое хэширование оно могло работать только для коротких, а новое хэширование может работать теперь в двух размерах, как для короткого ключа, так и для двух. Это одно из самых главных отличий. Вот. Ну, а второе отличие, оно скорее такое спрятанное под капотом, стандарт хэширования увеличили с точки зрения стойкости. То есть за то время, пока с 1994 -го года наше хэширование существует, к нему подобрали ну, какое-то не очень большое количество не очень сильных атак, немножко снизили его стойкость, не настолько, чтобы это было критично, но все же наши криптографы посчитали, что раз уж какие-то атаки немножко подобрали, то следует их учесть, ну, скажем так, учесть эту историю и улучшить алгоритм хэширования. Вот. Он имеет такое неофициальное название С3БОК, вот. но официально он называется стандарт хэширования 3411-2012. Собственно, если мы говорим про новый стандарт электронной подписи, но он почему-то у нас существует в двух размерах. Дело в том, что мощность компьютеров все время растет, мощность суперкомпьютеров растет, экспоненциально каждый год, вот, поэтому а, размеры ключей а, увеличу, должны быть увеличены, просто потому, чтобы чем у вас короче ключ, тем меньше нужно потратить компьютерного времени, вычислений нужно меньше произвести, чтобы а, подобрать коллизию к электронной подписи, ну, к хэшу или там под, вычислить закрытый ключ электронной подписи, там разные есть варианты, а но важно к тому, что Увеличение длины закрытого ключа – это э, некоторая данность, это некоторое, ну, скажем так, необходимое действие, которое нужно время от времени проводить. То есть это не какая-то прихоть нашей там, Федеральной службы безопасности, которая решила, а давайте-ка новые алгоритмы электронной подписи придумаем. Они это делают не просто так, они заботятся о безопасности, они заботятся о том, чтобы сегодняшние, завтрашние э, суперкомпьютеры, которые появятся через 10 лет, чтобы они не имели возможности захламывать алгоритмы электронной подписи и хеширования, Чтобы даже теоретической возможности такой не ну, то есть Она была бы незначимой. Да? То есть, если, конечно, все суперкомпьютеры мира начнут вычислять, атаковать, например, какую-то электронную подпись какого-нибудь стандартного гражданина Васи Пупкина, то они, наверное, через какое-то разумное время это сделают вот но естественно никто время суперкомпьютеров на вычисление подписи тратить не будет поэтому на практике это все таки атака неприменимая поэтому тут есть некий баланс того что какая вычислительной мощности обладает момент все человечество и между алгоритмами которые имеют ну некие такие степени защиты от них вот так вот за вот то время от 94 -го года до сегодняшнего дня до 2018 года, например, всемирный стандарт RSA аж в четыре раза увеличил рекомендуемую длину ключа. То есть в 90-х годах, в начале 90-го года считалось, что 512-битный ключ – это хорошо, то сейчас это даже смешно, и обычный компьютер, который стоит у вас на столе, 512-битную подпись может подобрать ну, за там, несколько недель, может быть, работы. Да? Если у вас супермощный компьютер, то может быть даже за несколько часов. Вот. сейчас считается, что для стандарта RSA 2048 бит – это вот такой разумный минимум, о котором вообще стоит вообще говорить. А если мы хотим на несколько лет вперед, до несколько десятков, ну, не на несколько десятков, на 10, на 10 лет вперед, мы хотим быть убеждены, что ничего с нашим закрытым ключом не случится, то лучше выбирать подпись размером 4096 бит. Соответственно, немножко о нашем алгоритме подписи новым. Да, вот Чем он, по сути, поменялся? Он математически не изменился никак по сравнению со старым стандартом 2011 года. Единственное, что изменилось, это добавилась новая длина. Или, новая длина закрытого ключа. То есть, если в старом госте у нас была длина закрытого ключа 256 бит, то новая длина а, теперь добавилась, она 512 бит. То есть это в два раза, два раза длиннее, чем старая. Вот. И новый стандарт электронной подписи 2012 года, он подразумевает, что вы можете использовать как короткие ключи, так и длинные ключи. То есть, ну, в зависимости от ситуации. Если вы выписываете ключи, там, например, на год, то э, вам нет смысла э, использовать длинный ключ. Э, если вы э, хотите, чтобы электронная подпись существовала, в течение нескольких лет или там десятка лет, то лучше использовать длинный ГОСТ, длинный ключ, потому что подобрать его э, в разы сложнее. Вот. Ну, э, здесь вот на слайде я привел некоторую такую вот статистику. Rootoken S и Rootoken Lite очень часто задают вопрос насчет них, насчет того, что вот как вы докажете, что Rootoken S и Rootoken Lite подходят для нового ГОСТа. Вот э, сейчас я буду вам доказывать, вот, хотя мы на этот вопрос каждый день отвечаем. Лишним было бы еще раз поэтому пройтись, чтобы вы, по крайней мере, все, кто присутствует на вебинаре, точно в этом были уверены и были, ну, скажем так, не спрашивали у нас еще раз, мы уже устали отвечать. Так вот, первое, значит, первый важный момент, что RUTOKEN S и RUTOKEN они не содержат внутри себя никакой аппаратной реализации алгоритмов электронной подписи. То есть они сами по себе электронную подпись не вычисляют. И из этого можно сделать вывод, что RuToken S и RuToken Lite – это не SKZE и не средство IP. Поэтому никакого отношения к, скажем так, к смене алгоритмов электронной подписи вот эти устройства не имеют. Потому что они сами, как вот это аппаратное средство, как сам токен, он не знает вообще, что на нем лежит, какая подпись, какого алгоритма какого вида. То есть это такое просто хранилище. Это защищенное хранилище, которое хранит какие-то какие данные и хранит их надежно. Вот. Поэтому его используют для хранения электронной подписи. Но самостоятельно это устройство, эту подпись не делает. Она взаимодействует с криптопровайдером. Когда криптопровайдер запрашивает у S или RuTokenLite электронную подпись, то она просто скачивает с токена зашифрованный контейнер, потом внутри себя выполняет электронную подпись, а потом этот контейнер у себя удаляет, ну, сам криптопровайдер, вот. И при этом он остается на токене до следующего раза, чтобы можно было в следующий раз подписать. Но вот скачанная вот эта вот копия, она пропадает ну, из соображений безопасности, чтобы ее там кто-нибудь в памяти не прочитал и не украл, вот, но, собственно, Саму электронную подпись вычисляет провайдер. То есть это CryptoPro CSP или Vipnet CSP или Signal.com или LIS или кто угодно. Криптопровайдер, который содержит в себе электронную ну, содержит в себе реализацию электронной подписи, вот именно он, этот криптопровайдер, должен быть готов к переходу на новые госты. То есть если вы знаете, что ваш криптопровайдер готов к переходу на новые госты то вы просто смотрите, совместим ли этот криптопровайдер с RUTOKENMS или лайт Если вы видите, что он совместим, есть какое-то подтверждение, там есть бумага какая-то подписана или есть просто заявление там, производителя криптопровайдера или производителя токена, что эти средства друг с другом совместимы, там CryptoPro, например, совместимы с RUTOKENLIGHT, или там vip нет с Rootoken S, то вы можете быть спокойны. Значит, вы полностью готовы к переходу на новый ГОСТ. Ну, я не касаюсь тут самой инфраструктуры удостоверяющего центра, это немножко не моя тема. Вот. Но в плане выдачи физическим юридическим лицам электронной подписи на, по новым ГОСТам вы полностью готовы, потому что Rootoken S и Rootoken никак не поменялись. Они и не должны были поменяться, то есть они никаким образом не относятся к самому алгоритму вычисления электронной подписи и хеширования, поэтому никакого отношения они к смене нового ГОСТа не имеют. Поэтому, повторю еще разочек, для того, чтобы убедиться, что вы готовы к переходу на новые ГОСТы, и при этом вы используете RUTOKEN S или Root Token Lite, вы должны всего лишь убедиться, что вы используете криптопровайдер, который поддерживает новый ГОСТ и при этом совместим с устройствами Rootoken S и Rootoken Lite. Что касается Rootoken ECP. Rootoken ECP у нас сейчас в довольно большом, большом таком семействе представлен. Это ECP 2.0, cp 2.0 micro, ECP 2.0 128 килобайт, ECP 2.0 touch. ЭЦП-2.0 с флеш-памятью, ЭЦП-2.0 в варианте Bluetooth токена, ЭЦП-2.0 в варианте токена с экраном, который называется Rootoken FinPad. Все, все эти устройства, начиная с 2015 года, последовательно получили сертификат ФСБ, то, что они полностью готовы работать с новой электронной подписью нового стандарта 2012 года. То есть началось все с ЭЦП-2.0 который был выпущен на рынок в конце 2015 года. В декабре 2015 года мы получили сертификат ФСБ на то, что это устройство является сертифицированным из КЗИ и поддерживает алгоритмы 2012 года. То есть любой root cp 2.0, который вы можете найти сейчас где угодно, ну то есть где бы он бы не был продан или где бы он не использован, это значит, что это устройство полностью готово к переходу на новый ГОСТ. Вот. Об этом говорит цифра 2.0. Мы специально ее добавили, чтобы отличать от старых рутокенов АЦП, которые новые алгоритмы не поддерживали. Но я вам могу сказать точно, что начиная с, 2015, с конца 2015 года мы старые РУТОкены АЦП не продаем, и, скорее всего, вы его уже нигде не найдете просто в живом виде, то есть уже либо из стекла гарантия, либо уже просто сам токен где-нибудь потерян или износился, или еще где-нибудь, то есть это очень, ну, скажем, такой редкий случай, что вы могли бы найти где-нибудь старую версию рутокена ЦП. Мы старательно пытались, может быть, в некоторых случаях даже насильно перевести всех клиентов со старой версии на новую, даже если они этого не хотели, мы их убеждали, говорили о том, что вам в любом случае нужно будет это делать когда-нибудь, давайте начнем это делать пораньше, чтобы вы были готовы к этому. На этом слайде я уже говорил, значит, в 2015 году сертификат ФСБ, и при этом RUTOKEN-CP это довольно мощное устройство, которое может вычислить электронную подпись у себя на борту ну, достаточно мгновенно. Да? То есть вы не замечаете этого времени, оно там занимает около 0,3 секунд. И, соответственно, давайте теперь вспомним самое начало, когда я говорил немножко про теоретическую часть. Рутокен CP2.0 – это одно из немногих устройств на рынке, которое поддерживает новую электронную подпись в двух видах. То есть и как с коротким ключом, так и с длинным ключом. То есть вот вы видите, посмотрите на этом слайде, жирным выделены именно вот здесь внизу новые алгоритмы, и для них везде написано, что... И 500, 256 бит, и 512 бит поддерживается аппаратно на уровне чипа. Это я прошу обратить внимание, потому что а, не так много устройств на рынке, которые поддерживают и, и новый размер ключа, и старый размер ключа. Я не помню, сказал ли я об этом вначале, но новая подпись ГОСТ-Р-340-10-2012, она математически от старой подписи 2001 года не отличается никак. То есть... Новая подпись с коротким ключом это та же самая старая подпись. Там только алгоритм хэширования поменяли. Вот. А вот новая подпись с длинным ключом это уже другой. Ну, можно сказать, что математически это то же самое, но из-за того, что длина ключа увеличена вдвое, то можно сказать, что это вообще другой алгоритм. Поэтому те, кто поддерживают только старый алгоритм электронной подписи, ну, можно сказать, что они особо ничего и не сделали для этой поддержки, просто взяли, и поменяли алгоритм хэширования. Вот, а алгоритм электронной подписи остался, как был. Какой был, такой и остался. Соответственно, поддерживается также выработка сессионного ключа, тоже, как для длинных ключей, так и для коротких. и Все это поддерживается аппаратно. Вот. Если вы присутствовали на прошлом вебинаре, на прошлой неделе, это про RUTOKEN 2151 на базе микросхемы Micron, это новое устройство совершенно, оно пока еще не сертифицировано, оно пока в процессе, вот, но построено на микроновском чипе, то есть может считаться полностью российским, даже включая чип. Там отечественная микросхема, отечественная операционная система. Вот, и, соответственно, тоже есть поддержка 2012 года. Вот, правда, по сравнению с RUTOKEN CP2.0, там поддерживаются только короткие ключи новой электронной подписи. Вот. Ну и, собственно, немножко расскажу тогда про программное обеспечение, которое мы вставляем вместе с нашими токенами, как оно готово к переходу на новые ГОСТы. Ну вот сначала поговорим про драйверы ROTOKEN для Windows, панель управления. Вот на, на скриншоте вы видите, что э, мы работаем со всеми нашими устройствами, это понятно, со всеми нашими моделями ROTOKEN, ECPS, Lite и так далее. Вот мы видим объекты, которые находятся на наших токенах, ключи, сертификаты. Мы поддерживаем самые популярные криптопровайдеры, мы показываем их объекты на нашем токене так, чтобы было понятно, какому криптопровайдеру они принадлежат, каким образом с ними работать и так далее. Ну, я чуть-чуть об этом поподробнее расскажу в практической демонстрации. Вот. Ну и, соответственно, управляется объектами тоже и RuToken плагина. Также и пользователи системы EGAIS тоже спокойно видит наши, на наших ключах свои объекты, там ГОСТ сертификат, РСА сертификат, все это понятно. Вот можете обратить внимание, как вот у нас в панели управления красиво отображается ФСРаровский РСА сертификат, да, вот он с таким гербиком для того, чтобы наши клиенты, которые не очень хорошо разбираются в том, что какие -то там сертификаты, чтобы они видели, что этот сертификат нужный, что его не надо удалять, что он для чего-то предназначен. Значит, генератор сертификатов и ключей тоже получил поддержку 2012, гостов 2012 года. И, соответственно, при переходе ЕГАИСа на новые госты тоже все будет хорошо работать. Все уже готово к генерации ключей по новым алгоритмам и выписыванию сертификатов через удостоверяющие центры. Rootoken плагин – одна из наших важных флагманских продуктов, которым пользуются очень многие банки, например, или там система электронного документооборота. оборота. Этот плагин известен тем, что он криптографию все вычисляет на устройстве. Вот. И, соответственно, если к нему подключить устройство, которое поддерживает алгоритмы 2012 года, это Rootoken CP2.0, и то, что я до этого перечислял, то, соответственно, они тоже будут поддерживаться и в плагине. То есть в плагине есть функции, которые позволяют генерировать ключи, подписывать на ключах, которые сгенерированы по новым алгоритмам. Вот здесь я тоже жирным выделил, какие из функций плагина относятся к новым гостам и начиная с версии 4.0, у Rootoken plugin, plugin появилась эта поддержка, и мы теперь можем полноценно использовать все функции устройств, которые их поддерживают. Ну и, соответственно, если вы не используете ни то, ни другое, ни третье, но вы используете РУТОкены в каких-то своих проектах, в каких-то своих приложениях, то, пожалуйста, вот на слайде перечислены ссылки, это портал документации, на котором описаны наши программные интерфейсы, интерфейсы для встраивания, инструкции по применению root в разных жизненных ситуациях, можно так сказать. Вот. Это проекты с открытым исходным кодом на GitHub. Вы можете зайти на эту страничку, посмотреть, что у нас там разработано. Ну и комплект примеров для разработки на языках C, C++, Java, C Sharp, JavaScript, Objective-C. Практически на любом языке, котором вам нужно программировать ваше приложение, которое работает с токенами, у нас для этого есть даже примеры. Вы можете просто брать и компилировать их. Там затронуты любые технологии, которые связаны с токеном смарт-картом. Это и PCAC, и PXS11, и CryptoServiceProvider, и PKI-Core, и CryptoPlugin, это плагин, и OpenSSL, и GNA. В общем, Любые технологии, ну, практически любые технологии, с которыми вы можете столкнуться, они у нас уже есть в комплекте разработчика. Вы можете просто скачать их, посмотреть, как это все реализовано и перенести этот код в свои приложения. Вот. Ну и, соответственно, наш комплект разработчика он прежде всего предназначен для разработчиков, для интеграторов, но и также в последнее время их активно пользуются им студенты и школьники при написании дипломных работ, каких-то... НИРов, УИРов и так далее. То есть мы пишем в примерах такой доступный код, что даже студенты и школьники прекрасно все понимают и разбираются. Поэтому всем рекомендую, кто хоть как-то связан с разработкой, посмотреть наш комплект разработчика. Вот. Ну и, соответственно, если там что-то полезное или, наоборот, не полезное, можете нам написать, чтобы мы что-нибудь добавили туда, то, что вам нужно. Значит, ну давайте здесь сейчас начнем демонстрацию. Я вам покажу несколько вещей, о которых я ранее говорил. Давайте начнем пока... Вот я сейчас подключу к себе RUTOKEN S. Вот мы видим RUTOKEN S. Вот мы видим, что он у нас пустой, нет сертификатов, нет ничего на нем. Значит, давайте я докажу теперь на практике свои слова и выпишу на него сертификат и ключи по новым ГАСТам. Для этого я зайду на тестовый удостоверяющий центр CryptoPro. CryptoPro... Вот, нажимаю кнопку «Сформировать ключи» и смотрите, да, здесь, значит, надо нажать «Да». Напишу здесь, что это будет сертификат CryptoPro. ГОСТ 2012. Ну, давайте корот, с коротким ключом, например, 256 бит. Вот, значит, смотрите, вот здесь у нас есть список провайдеров. Я его открываю. И вот смотрите, есть провайдер, который называется ГОСТ R3410-2001. Вот, если вы внимательно слушали мое теоретическое введение, то вы теперь понимаете, ага, это старый ГОСТ. Старый ГОСТ нам больше не нужен, нам нужен новый ГОСТ. Почему 3410-2012 есть двух вариантах? спросите вы. Если вы внимательно слушали, то вы, наверное, догадаетесь, что это, наверное, длинный и короткий ключ. Какой из них длинный, какой короткий? Как догадаться по названию провайдера? Давайте внимательно прочитаем. Один называется 2012 Cryptographic Service Provider, а другой называется 3000, 2012 Strong Cryptographic Service Provider. Strong – это означает по-английски, в переводе означает «сильный». Да? Соответственно, вы помните, что я говорил, что длинные ключи, они ну, как бы крепче, да? то есть они более стойкие к взлому. Вот. соответственно, делаем из этого вывод, что если криптопровайдер сильный, значит, это означает, что у него длинный ключ. То есть ключ, который имеет большую длину, чем тот криптопровайдер, который не Strong. Вот. Соответственно, делаем вывод, что не стронг это 256 бит, а стронг это 512 бит. Вот. Ну, давайте проверим. Выберем 2012. Вот. И видим, да, действительно, размер ключа 512, но. Тут надо иметь в виду, что это размер не закрытого ключа, а открытого, а он в два раза больше. Ну, вы это увидите потом, когда мы выберем Strong. И вы видите здесь, что алгоритм хеширования выбрался. Он 3411 с длиной 256 бит. Здесь уже правильно написано, ну, с нашей точки зрения. Да, то, что здесь 512 это спорное решение, на мой взгляд, не надо было так делать. Вот, потому что это путает людей. Они видят тут 512, и они думают, ага, это 512 бит, закрытый ключ. А на самом деле это открытый ключ. И надо делить пополам. Вот. Ну ладно, оставим это на совести тех, кто это делал. Здесь выбираем ROToken. Вот он появился. Нажимаем ОК. И, вот, и ввожу пин-код. Немножко подождем, пока генерируется, и устанавливаем сертификат. Ну, сертификат установлен. Теперь заходим на вкладочку «Сертификаты», делаем «Обновить» и посмотрим, что же за сертификат к нам установился. Угу. Вот Как мы его назвали, так он и видится. Вот, зайдем в его свойства, увидим, что это сертификат, который сделан по алгоритму подписи. Видите, какому? 3410-2001. Это не должно вас смущать. Это алгоритм подписи удостоверяющего центра. Вот. А вот настоящий алгоритм, вот он здесь записан. Открытый ключ. 3410, 2012, 512. Но опять же, 512 это размер открытого ключа. А вот размер закрытого ключа он два раза меньше. Здесь мы размер закрытого ключа не можем увидеть, но просто вы запомните. Вот видите здесь какой размер. А сейчас мы попробуем сгенерировать сертификат с длинным ключом. Делаем все то же самое. но при этом выберем другой провайдер. Так, беру, что это будет CryptoPro Ghost 2012 и 512 бит. Закрытый ключ. Вот. Значит, выбираю из списка strong провайдер, вот, тут вы видите, что размер ключа 1024, как я уже говорил, это размер открытого ключа. Это не должно вас смущать, потому что вот, смотрите, алгоритм хеширования, здесь написано 512 бит, это с точки зрения открытых закрытых ключей, тут есть некоторая такая вот путаница, можно перепутать 512, это как бы в одном алгоритме это закрытый ключ, в другом алгоритме это открытый ключ, но я надеюсь, что вы как бы, поняли, что я вам рассказывал, и вы не будете от этого смущаться. Вот, выдаем, убираем устройство, нажимаем Окей. И генерация происходит. Вижу, могу пин-код. И нажимаю установить этот сертификат. Пин-код. Uh, и вот сертификат установлен. Давайте теперь посмотрим, что у нас с панели управления. Окей, okay, смотрите, появился новый сертификат. Uh, видно, что он uh, выписан Strong Cryptographic Service Provider, значит, это длинный ключ. Ну вот посмотрим, что у него внутри. Я вам покажу так, это не обращайте внимания. Uh, вот обращайте внимание, что... Открытый ключ. Видите, какой ну, он вели... два раза увеличился. Да? Это просто видно даже не вооруженным взглядом, что он больше. Вот. Хотя здесь написано, что это открытый ключ 124 бита. Но вы помните разницу между открытыми и закрытыми ключами. Окей. С CryptoPro все понятно. Хорошо. С CryptoPro работает. Я напомню, это CryptoPro, который поддерживает новые госты. Crypto.ro поддерживает новые госты с версии 4.0. Вот, то, что до версии 4.0, оно не поддерживает, а вот начиная с версии 4.0, оно уже поддерживает. Так, ну давайте попробуем на провайдере вот, Infotex сделать то же самое. Я воспользуюсь тоже тестовым Центром CryptoPro. Возьмем тот же ротокин. Здесь возьмем, скажем, что это будет VIPnet. VIPnet. 2012 256 ну вот значит провайдеры инфотекса значит посмотрите как они тоже выглядят инфотексовский просто провайдер это провайдер старого госта и есть два вида провайдера инфотекса новых это 2012 512 и 2012 1024 это соответственно тоже по размеру открытого ключа здесь написано Выберем, например, короткий сначала ГОСТ. В отличие, видите, от CryptoPro они тут все-таки поставили цифры, а у CryptoPro написано стронг или не стронг. Ну, кто разбирается, тот поймет, но, наверное, это сложно для тех, кто не совсем в теме. Ну, видим, что это короткий ключ, 3256 бит. Вот. Нажимаем кнопочку выдать, вот у нас появилось окошко WebNet CSP, я вложу все этот код. И сейчас мы тоже начнем генерировать случайные числа. Вот, в данный момент сейчас токен моргает, на него записывается контейнер. И устанавливаем сертификат пин-код установили О, она так тут какая-то ошибка и надеюсь что все установилось посмотрим в провайдере Infotex, что у нас все хорошо. Запускаем. Сейчас он загрузится. Угу. Вот мы видим здесь ROTOKEN S и мы видим в нем контейнер. Открываем его. Открываем его, видим, что это контейнер, созданный на новом провайдере. Вот, это так, как мы его назвали. Все, сертификат можно открыть. Окей. Так, наверное, больше я, чтобы не тратить время, не буду показывать на Rootoken.es. Давайте кратенько пройдемся тоже по RUTOKEN Lite, ну, чтобы просто убедиться, что все работает. Так, вот у нас появился RUTOKEN Lite. Он тоже должен быть чистый. М -м -м. Нет, он не чистый. Я тут уже на него создал. Ну, окей. Ну, у нас тут э, сертификат с коротким ключом, давайте создадим на него сертификат с длинным ключом. Так. Говорим, что сертификат сертификат CryptoPro. Длинный ключ. Хорошо. Сейчас прогрузятся провайдеры. Вот они прогрузились. Выбираем Strong Provider, длинный ключ, и нажимаем выдать. Выбираем здесь списки Rootoken Lite, вот он появился, окей. Okay. И устанавливаем сертификат. Сертификат записался. Смотрим теперь на токен и видим, что появился новый сертификат и можно пользоваться. Отлично. Ну давайте теперь для совсем уж, чтобы во всем убедиться, выпишем и на vipnet, тоже на rotoken lite. Ну, например, мы выписывали с длинным ГАСТом. Теперь попробуем с. Да, с коротким гостом, выписали, а теперь с длинным. Выбираем InfoTex GOST 2012 2024. Нажимаем выдать. Вот видите, юбнет CSP тоже прекрасно видит RURTOKEN LIGHT. Ввожу пин-код и сейчас он выпишется. Так, вот сейчас токен моргает, пока ничего не происходит, но скоро процесс закончится. Угу. Вот ключи выписаны, теперь устанавливаем сертификат. Опять токен моргает. И спрашивает пин-код. И сертификат записан. Посмотрим его через панельку VIP-нет. Сейчас подождем. Провайдер нас обнаружит. Угу. Вот он видит два контейнера uh, Vipnet CSP. Он видит, написано, что это RUTOKEN LITE с таким то серийным номером. И мы видим, что есть контейнеры на нем InfoText. На этом я думаю про RUTOKEN LITE и про RUTOKEN S. Теперь все понятно. Uh, мы смотрели с вами разные провайдеры, которые работают ну, в основном в центрах, либо CryptoPro, либо Vipnet CSP. Вот, поэтому я другие провайдеры не стал смотреть. Давайте теперь посмотрим на RUTOKEN ECP. RUTOKEN ECP это тот токен, который, в отличие от RUTOKEN Lite, RUTOKEN S умеет криптографические алгоритмы делать на борту у себя. Вот, сейчас я его подключил. Это Rootoken CP2.0. Об этом можно посмотреть вот здесь в окошке информации. Здесь написано Rootoken CP2.0. Он пустой, сертификатов на нем нет. Но давайте по-быстрому пройдемся по той же схеме. Выпишем на него всевозможные сертификаты всевозможных провайдеров. Тут я должен оговориться. У нас здесь у меня установлен криптопровайдер CryptoPro версии 4. И он не делает разницы между Rootoken CP и Rootoken Lite, например. И он не использует э, криптографические возможности токена, поэтому даже если мы выпишем на него, э, попытаемся выписать на него ключи с сертификатом, то он не будет задействовать аппаратные возможности токена. В 4.0 версии это так, а вот э, в версии 5.0, которая в этом году будет сертифицирована, там уже может быть по-другому. Вот. Но ладно, об этом мы подробнее расскажем потом, когда это Версия CryptoPro пойдет сертификацию. Мы сейчас просто убедимся в том, что на RUTOKEN ЦП нужно выписать сертификат на новых гостах. Выберем здесь попроще, например. И вот выдаем. Здесь выбираем РУТОКен на ЦП, вот он. Подключился, окей, нажали. не на не на токене, а программой, мышкой по нажимать. Вот и устанавливаем сертификат, устанавливаем. Ну. Вот пошел. Все установили, смотрим панель управления. В панели управления появился сертификат КриптоПро. Вот. Значит, давайте попробуем InfoText. Делаем то же самое. Ну, Давайте длинный кост выпишем для примера. Вот. И в отличие от CryptoPro в InfoText-провайдере с версии 4.2, уже есть возможность использовать криптографические возможности токена. То есть сейчас я выберу криптографический провайдер инфотекса э, с длинными ключами. Вот. И нажму, ну, выпишу на root токене ЦП ключи, и при этом ключи будут выписаны, ну, сгенерированы сами ключи будут на самом токене. Вы можете увидеть разницу. В том, что нам, мне не придется сейчас двигать мышкой, чтобы задействовать биологический датчик, потому что датчик есть уже в самом токе, и он при генерации ключей подписи используется, поэтому я просто нажимаю «Выдать». Вот, и мне нужно ввести пин-код. И вот мы увидим, что сейчас используется... Генерация на токене, вот он сейчас моргает, при этом, видите, на экране ничего не происходит. Ну, в плане не происходит, не появляется вот это окно с генерацией случайных чисел. Ну, вот видите, как быстро сгенерировался. Всего пару секунд потребовалось. Сейчас мы запишем сертификат. Вот он записывается. Код. А, ну, вот. Вот сертификат записывается. Да, вот записался. И теперь можем посмотреть в панели управления. У нас появится сертификат на новых длинных ГАСТах. Випнетовский. Вот он. Видите, написано Випнет ЦСП 2012-512. Можем посмотреть состав этого сертификата, увидеть, что да, действительно, на новых ГАСТах. И вот он длинный открытый ключ. Все видно, все прекрасно работает. При этом мы делали все как обычно, ничего нового. И, соответственно, напоследок давайте проверим, как работает RUTOKEN плагин. Я уже много раз показывал это в других вебинарах, но для закрепления давайте проверим на тестовом удостоверяющем центре RUTOKEN. Так, вот он загрузился. Он видит RUTOKEN на Ввожу пин-код. Вот, он тут у нас увидит инфотексовские ключи, но нам этого мало, мы сделаем свои. Вот Как на нашем тестовом насыщающем центре создаются ключи, это очень легко. Здесь мы вводим какие-то опции, ну, ID, например, да, тоже, шут 2012. Ну, например, сделаем длинный ключ, да, чтобы убедиться, что аппарат на ОО создается. Вот. Uh, и вот здесь вот в опциях я могу выбрать, какой ключ я хочу сгенерировать. Либо старый ГОСТ, либо новый ГОСТ в двух разных вариантах. Мы выбираем второй, либо даже RASAM можем выписать, но это нам сейчас не нужно. Ну вот, поэтому выбираю новый длинный ГОСТ, новый ГОСТ с длинными ключами 512 бит. Нажимаю создать ключ. Вот токен моргает. ну все, он быстро создался. Uh, запрос. Мы тоже например, здесь так. Угу. И создаю запрос. Вот он подписался. Получаю сертификат и загружаю на токен. Вот он на токен загрузился. Вот мы его видим, только что созданный, можем на нем подписать текст какой-нибудь, например. «Приветствую участников вебинара». Вот. И подпишем этот текст. Подписать. Вот он подписывается. И подписался. Вот она подпись на новом алгоритме, сделанная аппаратно внутри самого токена, на новых алгоритмах. Это все, наверное, что касается root токена и ЦП. Для тех, кто не видел... На прошлом вебинаре устройство, которое называется RUTOKEN 2151, это устройство на базе микрона. Давайте по нему тоже быстренько пройдемся. Прям совсем коротко. Значит, вот у нас моя смарт-карта на базе микрона. Как ее можно определить, что она на базе микрона? Это вот здесь написано RUTOKEN CP20M. Будет написано потом 2151, это пока временно, но неважно. Важно то, что на ней сейчас ничего нет. Мы используем, например, тот же самый КриптоПро. Может быть, на ней ключи и запрос. Так. Микрон 1056.12. Вот. Выберу новый провайдер. Ну, из-за того, что Uh, CryptoPro не использует аппаратные возможности, ну, по крайней мере, версии 4. Мы можем даже истонко выбрать. Ну, раз я уже написал 256, ладно, выберем тогда обычный провайдер с коротким ключом. Нажимаю кнопочку «Выдать», выбираю здесь считыватель, убеждаю, что в нем есть карта. Вот она. И окей, нажимаю, и тут... Все, пошла генерация, вот работает, читатель моргает, используется карточка сейчас. Окей, все записалось и сертификат. Установлен сертификат. Захожу во вкладку сертификаты и вижу, что он тут появился. Окей. Хорошо. Криптопро работает. Посмотрим DeepNet CSP. Вот здесь уже нужно быть осторожным, потому что эта карточка на базе микрона, она не поддерживает длинные госты новые, поэтому нужно внимательно здесь быть, нужно сделать... 256-бит ключ. Значит, здесь вот мы выбираем, обязательно надо короткие выбрать, иначе не получится сгенерировать. Вот, такой же на ROTOKI 2.0, но на устройстве, на базе чипа Микрона у нас не поддерживается длинный год только короткий. Поэтому я еще раз в этом убеждаюсь, нажимаю кнопочку выдать, Вот у нас Infotex видит нас как в на CPM, это значит, что он готов с нами работать. И вот я нажал кнопочку и происходит генерация. Вот сейчас моргает ридер, генерирует ключи по новому ГОСТ на устройстве на базе чипа Micron. Это довольно некоторое время занимает. Карточка более медленная. Ну, вот все, до конца дошло. Устанавливаем сертификат. Так, вот он опять моргает, устанавливает. Видите, да, моргание карточки. Пин-код. Видимо, браузер у нас решил кикнуть, но ничего, я думаю, что у нас все записалось. Посмотрим. Окей, отлично. Вот, вот наш сертификат. VIP на CSP. Он на новых гостах. Короткий ключ. Все здорово. Все как мы и хотели. Вот. Ну и вкратенько на наш центр сертификации. Значит, я его. Чтобы он увидел карточку. Вот он ее нашел. Создаем ключ. Ну, для того, чтобы убедиться, что длинные косты он не поддерживает, вот я попробую выбрать длинный гост. Мы видим, что ничего не получится. Да, вот видите, написано, операция не поддерживается. Хорошо, раз эта операция не поддерживается, сделаем другую. Сделаем 266-битный ключ, здесь выберем, и что же здесь у нас будет? Надеюсь, все хорошо получается. Окей. Получаем сертификат, импортируем. Ну вот, отлично, теперь у меня есть сертификат на карточке на бучипе Микрона, подписываем текст, Подписываю. все подписывается, все, подпись есть на экране, все отлично, хорошо. Окей, надеюсь, все было понятно, у работчика, о котором я немножко говорил, вот эта папочка, я ее уже разъеповал, вот здесь у нас примеры на все возможные, на все случаи жизни. И примеры для крипто-API, которые пригодятся вам, если вы работаете через крипто-ПРО. Также есть тут примеры для токен-плагина. Здесь вот в файлике описаны ссылки, по которым вы можете увидеть документацию, примеры и так далее. Вот. Значит, есть примеры на C-Sharp, есть на Java, есть для мобильных платформ. Вот самое важное – это… ПКСС-11 примеры, которые в основном чаще всего используются, вот они в папочке Samples. И вот, например, в стандартных, стандартных функциях вы видите, что есть, например, примеры создания ГОС-ключей старого ГОСТа, есть примеры создания ключей нового ГОСТа, это гост 10 2012 Также есть там шифрование, подпись, вот, например, Sign, Verify, ГОСТ-3410-2012. То есть в на нашем комплекте разработчиков все уже... Готово, все уже работает, все поддерживает новые госты. Вы можете просто и повторять, можете копировать, делать с ним все, что вам в душе угодно. Вот, например, C++ интерфейс PCI Core, который тоже поддерживает 12 госты в полной мере. Вот вы можете открыть его документацию давайте в Chrome откроем. Вот она открылась. Вот, соответственно, здесь подробно, потому что он современный, он правильный, он надежный, он больше количество фич, интересных вещей. Ну, в общем, рекомендуется для всего. Окей. Переходим обратно к презентации. Я подведу итоги. Значит, итоги нашей с вами на презентация. Это то, что э, все популярное и широко используемое программное аппаратное обеспечение, такое как ипто токены, смарт-карты, те, которые используются широко на рынке, они уже готовы к переходу на 12-й ГОСТ. Переходы на 12-й ГОСТ не надо бояться, это стандартная процедура, которая не первый раз происходит и не последний. Поэтому э, если вы работаете с хорошими правильными вендорами, которые заранее готовы и заранее вас переводят на новые госты, то у вас будет минимально, минимальное количество проблем. Вот. Ну естественно, что-то от вас потребуется, какие-то вещи сделать, но не настолько сложные, как это могло бы показаться. Вот, ну, соответственно, если вы вдруг еще в 2018 году до сих пор используете какое-то программное обеспечение или какие-то аппаратные обеспечения, какие-то токены или там смарт-карты или что-то еще, которое поддерживает только старый ГОСТ, то вы уже в опасности, и нужно из этой опасности выходить и переходить на те устройства, которые точно поддерживают новый ГОСТ, на те устройства, на те провайдеры и так далее, вот. Что касается устройств RUTOKEN S, RUTOKEN LITE или RUTOKEN LITE MicroSD, их никак переход на новые госты не касается. Единственное, что вы должны быть в чем быть уверены, это в том, что ваш криптопровайдер, который работает с этими устройствами, готов к переходу на новые госты. И то, что устройство, которое вы используете, совместимо с этим провайдером. Вот. Если вы в этом убеждены, уверены, убедились и спросили у вендоров о том, что действительно ли это все хорошо и правильно совместимо, и все это работает, то вы можете быть уверены в том, что у вас не будет проблем uh, при переходе на новые ГАСТы в, в начале 2019 года. Вот. Что касается аппаратных uh, решений, с, токенов с аппаратной поддержкой ГАСТов, то линейка RUTOKEN CP2.0. С 2015 года, которая продается, она уже полностью поддерживает новые ГАСТы аппаратно. В том числе, как и короткую версию, так и длинную версию. Вот. Поэтому все, кто использует RUTOKEN CP2.0 или устройство семейства RUTOKEN CP2.0, вот, те уже могут быть спокойны, вы, вы вполне готовы к тому, чтобы использовать новые ГАСТы. И с начала 2019 года вы просто по-другому будете генерировать сертификаты, но при этом с железом у вас будет все в порядке. В том числе я же самое могу сказать и про RUTOKEN 2151 на чипе Micron. Вот. И с единственным ограничением, что он поддерживает только короткую длину ключей. Вот. Но об этом надо просто помнить и понимать его там, сферу применения, может быть, немножко ограниченную. Вот. Хотя, если по-честному сказать, что еще пока непонятно, еще пока никто не принял решение, для каких... Цели будут использоваться длинные ключи, для каких целей будут использоваться короткие ключи. В общем, пока практики этой нету, и если она появится, мы будем вам о нем рассказывать. Вот. Ну и, соответственно, программное обеспечение RUTOKEN уже полностью готово к поддержке 12 ГОСТов. Любые сферы применения RuToken, они уже готовы к поддержке 12 ГОСТов. Если вдруг у вас какой-то возникает вопрос на этот счет, Пожалуйста, пишите нам, если вдруг что-то вдруг не так, мы будем очень активно вам помогать и что-то дописывать, переписывать или еще что-то, если вдруг мы про что-то забыли. Что, конечно, вполне может быть. Мы тоже обычные люди, поэтому мы готовимся, но могли что-то забыть. Спасибо вам за то, что вы присутствовали на столь длинном вебинаре. Надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы, стало все понятно. Спасибо. До свидания.